Здравствуйте, слышно меня? Мои дорогие, всем здравствуйте. Наталья ставит «слышно, отлично, замечательно». Так, я уже вижу, что сегодня есть новички. Вы молодцы, что вы сегодня здесь. Значит, мы сегодня с вами продолжим немножечко, буквально я напомню о ферментах, зачем они нам и для чего, и пойдем дальше. Вопросы-ответы сегодня у нас. Вы приготовили, наверное, вопросики ваши. Значит, для новичков, может быть, удастся мне все-таки относительно коротко, поскольку меня после лекции уже здесь в офисе ждут. Нам нужно не на два часа растягивать сегодняшнюю встречу, а хотя бы на час 15 уложиться. Во-первых, для новичков, я думаю, что вы уже освещены, просвещены вашими спонсорами. Где вы и зачем вы? Поэтому постараюсь покороче. Наши авторы научного открытия системы активного долголетия международного потребительского общества которая создана Георгием Константиновичем Ростовским и Любовью Иванной Хомченко и очень активно и успешно продвигается. На сегодняшний день кто еще не знает радуйтесь все вместе то что получен сертификат в Канаде и совершенно легально и официально уже там будет продвигаться наш продукт. Я тоже очень этому рада и также эту радость посылаю вам всем. Так вот Значит, наши авторы научного открытия – это Игорь Александрович Емсков, я думаю, вы уже все посмотрели его регалии, работает он на сегодняшний день в Институте элементов органических соединений имени Несмеяновой, возглавляет лабораторию. И Виктория Петровна Емскова, непосредственный открыватель белково-пептидных комплексов, которые входят в состав флоревитов. Она профессор, доктор биологических наук, ведущий сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова. Институты действующие в Москве. Люди, о которых я сказала, читаем сковых, они возглавляют команду молодых ученых, которые на сегодняшний день продолжают вот этот великолепнейший труд по исследованиям. Вот. Значит, что такое флоревиты? Флоревиты это вещества, Виктория Петровна их так называет, это и не лекарства, это и не гомеопатические средства, это и не биологически активные добавки. Это вещества которые в сверхмалых, дозах, в сверхмалых дозах действуют как биорегуляторы. Сверхмалые дозы – это те дозы, которые подобраны в лабораторных условиях, испытательным таким моментом, не придуманы с потолка. И эти дозы как раз они находятся на промежуточном состоянии между дозами лекарства и между гомеопатическими дозами. И именно это минус 8, 10 в минус 8, минус 15 степени, чуть больше, чем на этом слайде. Значит, Что значит белково-пептидные комплексы в сверхмалых дозах обладают функцией вне клеточных биорегуляторов? Это как раз те процессы, так точка приложения наших флоревитов, где наводится непосредственно порядок. Тем, кому не слышно, нужно перезагрузиться. Я думаю, что кто-то, наверное, напишет, потому что было слышно, я ничего не предпринимала. Другим-то слышно? Двое человек написали не слышно. Слышно отлично, другие пишут. Спасибо, что отвлекаемся, извините. Значит. Внеклеточные биорегуляторы – это значит, что порядок наводим через весь механизм, биологический механизм действия во внеклеточном пространстве, и флуоревитами запускаются процессы гомеостаза или процессы саморегуляции нашего организма. То есть через них мы ведем себя к тому, что наш организм, Вспоминает, как бы именно флуоревитами напоминается норма, идет восстановительный процесс по структуре воды и мы приводим постепенно себя к норме на разных уровнях тканей и органов. значит Запомните, что вне клеточные биорегуляторы. Есть другие компании, которые тоже, вы услышите, биорегуляторы, но механизм действия совершенно отличный, поэтому даже не имеет смысла напрягаться, ну, сравнить, конечно, можно, но напрягаться искать что-то подобное, не имеет смысла даже тратить время. Нет подобных веществ, нет подобных препаратов, которые действовали бы именно так. В этом огромнейшая уникальность наших флуоревитов и то, что... Вот то что, то, что нет этого нигде, то, конечно, на мировом рынке мы будем, мы будем и мы есть единственные. Поэтому это здорово. И будем давайте двигаться дальше. Еще такой важный момент – это присутствие тканевой специфичности у флоревитов. Когда вы спрашиваете, сколько принимать флоревитов, одновременно мы говорим, что можно до десятка, ну в среднем так, да? Кто-то может 8, это не такая нестабильная, нестандартная какая-то цифра, но примерно можно до десятка флоревитов одновременно принимать, поскольку каждый флоревит, особенно если биопрепарат, то он действует на определенную ткань. Это и есть принцип тканей специфичности. Давайте я сразу поставлю сейчас классификацию. Новички это смогут посмотреть в наших методичках. Сейчас я ее покажу. Простите, не подготовила, чтобы показать эту методичку. Нет. Секунду, вот она. Применение и классификация в том числе. Но тем не менее, давайте быстренько проговорим, что у нас существуют флуорипиты, которые готовятся из тканей животных, это биофлуоревиты. Флуоревиты, которые готовятся из тканей, растений, это фитофлуревиты, то есть по происхождению, вот вторая часть классификации. Линейка фитофлоревитов их 5. На сегодняшний день разработки продолжаются в лабораторных условиях. Движение идет. И 17 из лищины для восстановления по сосудам. 19 для восстановления, вернее, приготовленный из чистотела. Мы его любим употреблять в онкопрограмме и в проблемах с печенью, и в антипаразитарной он идет. 24-й из полыни, 25-й из морозника и 32-й из лист, лист, лист лопуха. Фитокомплексы 20. -й для восстановления обмена мочевой кислоты 27 для восстановления жирового обмена поскольку они комплексы то желательно их применять отдельно а не в аква формулах это я специально уточняла и передаю вам уже не свои размышления поэтому пожалуйста и 28 также применяем отдельно не в аква лучше отдельно Рекомендованная лучше отдельно, значит будем лучше отдельно принимать. Дальше мегафлоревиты из 22-го, из э, мухоморы и 23-й из лисичек. Значит, в антипаразитарной программке у нас идут э, фитофлоревиты 19, 24, 25, хотя я вам давала каждый отдельно, и 17 тоже с противовоспалительной целью из лещины и 32-й. В принципе можно всю линейку фитофлуоревитов относить к антипаразитарной программе. И фито, вернее микрофлоривиты 22, 23 однозначно идут в антипаразитарной программе. Препараты микроразведения 21 из селена, 28 из олигохитозана с прекрасными антибактериальными свойствами. Все время вам советую 28 иметь дома, потому что вот эти вот остудные заболевания 28 рядышком либо какие-то обострения идут когда идет какое-то обострение то всегда и присутствует какой-то воспалительный процесс да? хоть это сустав хоть это поджелудочная железа воспаление идет ну хоть легкие хоть что да? поэтому 28 пусть будет и 34 а астраг... Из Германии Астрагерм, флоревит, который очень полезен при любого сорта анемиях и при гипоксии тканей. Тоже хороший препарат, и мы его применяем ну, вот при анемиях, я сказала, и также После инсультов, после инфарктов, после любых обострений он тоже очень полезен. И даже сейчас, вот весной, астрогером он полезен для любого человека, чтобы э, легче э, все, что потеряли зимой, восстановить. Коротко для новичков, с чего начинаем. Значит, если вы вот на этот слайд посмотрите и представите себе обмен веществ, то что существует поток вещества, поток энергии, поток информации. И в нашем организме эти все три потока есть. Поток вещества, это мы, допустим, кушаем, или мы какое-то лекарство принимаем, или бат какой-то принимаем, это само вещество. <coughs> <Извините>. <coughs> так вот, это вещество, попадая в наш организм, Через кровеносную систему там, адресно попадает к какому-то необходимому нужному органу. Но Если это продукт питания, то, конечно же, попадает через желудок, дальше весь желудочно-кишечный тракт. Клетка, получив питательные вещества, отработала их, и она должна их вывести. Так вот, на этой слайде я вам всегда стараюсь показать, что вы запомнили. Выделительные органы, начиная с печени, именно с желчного пузыря, идет также выход каких-то токсинов. Вот. Дальше идет желудочно-кишечный такт. Кишечник вот представлен здесь, да? Потом мочевыделительная система, через кровь токсины туда попадают и выходят, в норме они должны выйти. Дальше легочная система, тоже выделительная, и кожа. Виаргоны крови и лимфы это у нас виаргон номер один. виаргон печени это виаргон 5, кишечника 15, почек 6, легких 9 и виаргон кожи это виаргон 1, также соединительной ткани, нет у нас специального виаргона кожи. Так вот, исходя коротко, ну представляете уже себе, я не буду детально останавливаться на этом, представляете себе образно просто эти органы и исходя из этого обмена веществ, из того, что организму необходимо обязательно выводить токсины, то лучше начать с этой программы в связи с тем, что органы выделительные с помощью биорегуляторных наших флоревитов подготовлены. То есть на межклеточном пространстве уже прошел процесс восстановления функциональные ткани и органов тогда организму будет дальше легче вести процесс восстановления сколько принимать эту программу очистки часто спрашивают ну можно в среднем месяца два в среднем если кто-то пьет три месяца там четыре хуже не будет вы выслушайте себя и задавайте себе вопрос я всегда говорю Врач рядом с вами, это просто потрясающе, замечательно, которому вы доверяете и так далее. Это очень хороший вариант, найдите себе таких врачей на местах. Но самые лучшие врачи вы сами. Вот. И пользоваться флоревитами, поскольку мы говорим о том, что это вещества, которые несут сигнал о норме, ну как может вещество, несущее сигнал о норме, нам навредить? Ну никак. Поэтому здоровая ткань, ей просто не нужен этот сигнал, исправляющий да, в норму. А та ткань, которая как-то изменена, ей нужен. Поэтому вот если в идеале рассматривать, что мы восстановили ткань, например, печени там, или нервную ткань, идеально, что ей не нужен уже виаргон там, двойка или пятый то ничего страшного не будет, если вы еще пробили какое-то время. Вы только с запасом этот ресурс как-то еще и восстанавливаете. То есть вреда не будет. Флоревиты не имеют противопоказаний, не имеют побочных действий и не вызывают обострения. Флоревиты не вызывают обострения. Обострения могут возникнуть в связи с тем, что ткань наша укрепилась, она стала качественнее функционировать, а вот тот баланс, те токсины, которые были накоплены, их нужно вывести. А выходить они будут как? Мы, конечно же, почувствуем этот выход. И этот выход, это радость должна быть. Главное, чтобы он был более мягким, не доставлял каких-то неприятностей. Поэтому вот эта программа очистки, она способствует тому, что те обострения, которые могут возникнуть потом уже, работая с какой-то конкретной тканью или системой организма, оно пройдет мягче. Поэтому имейте ее в виду, пожалуйста, эту программу в самом начале. Если вы не с нее начали, ничего страшного, все равно ее включите чуть позже вот коротко я всегда это даю вступление на каждом вебинаре для новичков если вам непонятно вот следующий или через один вебинар сейчас точно не скажу будет у нас мы детально разберем каких какими вариантами приема вести как формула составлять и так далее поскольку капель все это я вам расскажу сегодня на этом не останавливаюсь ну, единственное что Поскольку они безопасны, флуоревиты, то даже если вы больше капнете младенцу или ребенку там, в 5-6 лет, страху нет, не переборщим, ничего не исказим, не испортим и так далее. Просто ну, смысла, наверное, нет там, по 5 капель капать годовалому ребенку можно и по одной-две капли капать три раза в день. Ну, хотя мы говорим всегда, что наши флоревиты не доза зависимого вещества. Это к тому, что переборщить мы не можем. Поэтому, ну, чтобы страха не было. И по составлению программ пожалуйста, не надо страх вперед себя запускать, потому что. Раз не навредим, значит, вы творчески подходите к себе. Это же так даже интересно, мне кажется. Вы Вот, вот эту систему вы попробовали сегодня, подкорректировали. Вот, вот эту вы систему свою подкорректировали. И смотрите, и все лучше и лучше становитесь по движениям, там, по мышлению, по сну и так далее. Значит, Очень даже советую вам серотониновое колье. Вот и в этой программе очистки оно есть. И сон улучшает и спокойнее человек становится и там в депрессии не впадает когда серьезные заболевания то это всегда стресс для организма и всегда э, негативные какие-то мысли бродит э, их нужно от них отказываться категорически да, потому что раз вы встаете на путь оздоровления значит вам и не нужно сидеть в вашей болезни мысленно вам нужно э, настолько перекрыть этот поток мыслей чтобы всем вашим э, организмом, телом, мышлением, душой вашей сопротивляться болезни на 100%. И это очень важная задача и часть лично ваша, не врача и не флоревитов, а это ваша часть. И над ней нужно тоже как, стараться грамотно работать, каждый день причем, каждый день не покладая рук. Вот как флуоревиты некоторые принимают э, э, в акваформулах, э, когда вы пьете, там интервал, э, допустим, можно минут 40. Ну, Кто-то через полчаса принимает по глоткам. Да? вот Точно так же э, благодарите Бога, что вы на этом пути исцеления. И каждый день благодарим. да, Все хорошо, еще лучше, завтра будет еще лучше и так далее. Вы ожидаете процесс э, выздоровления. Понимаете, вы сами, если даже окружение ваше затягивает болезни, ну, знаете, как вот говорят, да, помогают, и каждый день напоминают, «Ты же болен, вот, почему ты там туда не сходил, это не сделал?» все делать надо, но психологически, когда идет это давление, вы от него тоже старайтесь спокойно, с любовью, внутри себя отказываться. Вы будете очень сильно себе помогать всегда в этом плане. Потому что часто люди приходят и говорят… Вот даже звонки были, из Омска, помню, звонил человек, онкологии, и родственники сказали, никаких БАДов, хотя мы и не БАДы даже. То есть люди, даже не разбираясь, не вникая, вот прям категорически ему сёстр, там ну, по-моему, родители запрещали принимать. Он потихонечку мужчина сам принимал, даже в небольшом количестве позванивал раз от раза мне, он все делал, что говорили доктор онкологи и спустя примерно полгода звонит и говорит представляете уже ушли ушла опухоль и все что там определяется совсем чуть-чуть врач сказал что будем только наблюдать представляете то есть это же здорово вот поэтому решение при, принимать это вам только принимать решение вы не всегда найдете поддержку со стороны к сожалению нет персонала потому что ну, вот такое детальное изучение а, флоревитов, их безопасности и прочее ну, часто даже а, не представляется возможным а, найти сотрудничество, да, поэтому решение принимать все равно сами. На то, что нет противопоказаний, это написано у нас также по-моему вот, по-моему, опять же я вас верну к этой методичке либо а, в нашем справочнике противопоказаний нет они безопасны мы рекомендуем и беременным женщинам и новорожденным это все можно и сами применяем точно так же хоть на кожу, хоть внутрь если есть в этом необходимость но а, ждем там вот лично я а, ожидаю и очень верю в то что произойдет такой переломный момент в умах а, вообще человечества когда подойдут к тому что флоревиты начнут принимать с профилактической точки зрения на сегодняшний день так много людей которые рождаются уже с поломками на генетическом плане да конечно здесь много разных а, ситуаций которые необходимо исправлять я сейчас не об этом но а, флоревиты с профилактической точки зрения это просто прекрасно ну что значит, например, человек знает, что по роду идет гипертония, допустим, какие-то сердечные проблемы, инфаркты и так далее. Ну почему бы не начать принимать лет в 30, когда еще все прекрасно, человек в спортивном возрасте так, таком, да, ничего не беспокоит раз в полгода принимать, допустим, 10-17. Почему бы и нет? Это просто идеальный вариант когда профилактически принимать, когда нет никаких проблем. К этому стремимся. Лично я говорю, я очень в это верю, что это произойдет. Значит, коротко о ферментах. Значит, почему заговорила я о ферментах? Это в частности, что у нас есть замечательный продукт, вот к тому, что есть на этом слайде, флорадар. Надо внизу еще пунктик подписать. адар. Это тоже будет программа очистки замечательная, потому что через флорадар, именно через поддержание, укрепление, запуск ферментной системы, а мы говорим, что в флорадаре около 400 ферментов, а открыто в прошлый вебинар мы говорили около 5000 ферментов, так вот, хотя бы эти 400 ферментов, которые будут запускать и поддерживать нашу ферментную базу в нашем организме, это потрясающе. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эту великолепную баночку флорадара. Точно так же, как вот эсактиватор здесь на слайде вы видите. Сейчас не о нем, а вот мы говорим с вами сегодня еще раз о ферментах. И чуть-чуть сегодня, немножечко детально я остановлюсь на именно на желудочно-кишечном тракте. Но напомню вам, что ферменты это ускорители наших химических реакций в организме. Чтобы ну, кто-то может присоединился и не был на прошлом вебинаре. Но это очень полезная информация о ферментах. Очень полезная. Значит, сейчас я посмотрю, может быть, не очень будет видно. Есть такой слайд. Немножечко такой затуманенный, но попробуйте хотя бы просто будете видеть, что вот на этом слайде желудочно-кишечный тракт и буквально с ротовой полости уже там есть ферменты, которые способствуют расщеплению нашей пищи. И далее по, как бы поэтапно все это проходит. Значит ферменты это катализаторы только для процессов в живом организме. И, в частности, пищеварительные ферменты, они также являются ускорителями реакций пищеварения. И без них как раз вот и проблематично в организме. И, как я уже сказала сегодня, что бывают ситуации, когда врожденные поломки ферментативные бывают, что-то определили люди, что-то не определили, но это ведет к некоторым заболеваниям. Значит, фермент реагирует, ну вот как реакция сама, чтобы вы представили. Значит, изначально молекула фермента присоединяется к одному из реагирующих веществ. Это все разное абсолютно, раз мы говорим о около 5000 ферментов, то естественно, химические реакции происходят с разными реагентами, в зависимости от органа или от ткани и так далее. Реагент соединяется дальше с другим веществом, а сам фермент остается неизмененным. Он дальше и дальше как бы, действует. Реакция проходит в результате вот этого взаимодействия реагента и фермента гораздо быстрее. Значит, если мы рассмотрим желудочно-кишечный тракт, то вот я уже сказала, что с. Самая первая – это ротовая полость, где есть ферменты слюны. Это очень важная группа ферментов. Дальше ферменты, опускаемся ниже, ферменты желудка. Далее важные ферменты поджелудочной железы. Это вот такой изгиб после желудка. 12-перстная кишка сероватым таким вариантом поджелудочная железа головкой своей ложится в поджелудочную железу. Обязательно есть ферменты поджелудочной железы, их мы даже определяем в анализе крови, амилазу крови или амилазу мочи. И дальше ферменты кишечника. Очень многочисленная и самая рабочая группа. Соответственно, каждый из этой группы должен сработать с определенным веществом на определенном участке пищеварительного тракта. Если этого не происходит, в организме начинаются проблемы. И проблемы они могут быть часто даже на кожных проявлениях. Понимаете? То есть поломка какая-то, недостаточность какая-то ферментативная в организме, а проявление может быть ну, вот так уже я анализирую со стороны кожи и с людьми общаясь, когда уже проявленная патология есть со стороны поджелудочной железы, например часто, то патология кожи вскрывается и допустим к драматологу человек приходит к врачу драматологу да, человек назначает мази гормональная и, и так далее а на УЗИ, например, поджелудочная железа пока еще сегодня прекрасно выглядит, там не за зацепиться, но имеет смысл, как мы сегодня говорили, программа очистки там и восьмерка есть, да, то есть нужно вот так вот немножечко шире смотреть на свои симптомы, имеющиеся и проявления. Если не хватает знаний, сейчас много в интернете информации, вы все равно исследуйте это, и при наличии вопросов, конечно же, есть возможность обратиться, ну, может быть, даже когда-то и позвонить в компанию, кого-то поискать, либо написать на почту, спросить, когда у вас есть вопросы. Если пищеварительные ферменты не работают, вот о чем я говорю, как правило механизмы производства ферментов в организме очень четко прописаны в генетическом коде и потому нарушения в количестве или качестве ферментов чаще всего бывают врожденными. При этом фермент может и присутствовать в организме, но иметь неправильную структуру соответственно не выполнять нужных функций. И Вполне возможно, что наш флородар хоть как-то скомпенсирует вот какую-то поломку, которая в организме может быть, она, возможно, не вскрыта. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Поэтому пользуйтесь, применяйте. Ведь это совершенно безвредный продукт, потому что он приготовлен из пророщенных ростков, пророщенные ростки пшеницы, молодые побеги. Приготовлен сок, и потом сублимационной вакуумной сушкой приготовлен этот порошок. Какой там может быть вред? Обязательно. Это все без противопоказаний также. В результате недостатка пищеварительных ферментов, какая-то одна реакция в цикле пищеварения не происходит, и организм начинает чего-то недополучать. Самый распространенный известный пример – фенилкетонурия, при котором нарушается синтез многих аминокислот. Ядовитые предшественники их влияют на нервную систему, вызывая отставание в умственном развитии. Сейчас часто такие вопросы возникают. Замедленное развитие у деток. «Четыре года не говорит», «шесть лет не говорит». Доктора говорят, ничего страшного. Ну, конечно, здесь одним флородаром не справиться. Здесь надо и наши флоревиты также подключать. И поскольку мы знаем, что флоревиты действуют на многих уровнях, да, восстанавливая межклеточное пространство, восстанавливая структуры белка, восстанавливая даже полость воловых клеток, то, конечно же, фермен, э, флоревиты обязательно нужно подключать. Я не говорю, что только один флородар с, с большим, спектром ферментов важен здесь также комплексный должен быть подход в итоге значит ну это как пример фенилкетанурея в итоге пищеварительные ферменты это те самые вещества что отвечают за быстроту и эффективность всех химических процессов в пищеварительном тракте их обилие определяет возможности нашего питания разнообразия ну и как примеры, вот, допустим, я вам, смотрите, могу привести, что поломка, если вот на уровне выработки альфа-амилазы, это проблемы с поджелудочной железой, и, как я вам говорю, вот с кожей да, вопросы возникают. Если поломка, в частности, увеличение активности лактат до может слышали, креатин нимкиназы или а АСТ. АСТ, аспартат, трансамин, трансфераза. Это ферменты, когда мы смотрим биохимию печени. Это повышенный состав вот этих ферментов при инфаркте. Ну, как, как пример я вам говорю. И допустим дальше. Самыми распространенными ферментативными уже про лечебные моменты препаратами являются комплексы желудочно-кишечного тракта. И вы знаете эти ферменты, вернее препараты, например, фистал, мизинфорты, да, а нам, по сути, это уже и не надо. У нас есть виаргон номер 15, либо виаргон номер 8 поджелудочной железы, которые, восстанавливая функцию, то есть они даже еще и больше сделают, запустив нормальное функционирование этого органа. И ферментативная возможность самого органа также будет восстанавливаться. Дальше из препаратов есть... Так, гиалуроновая кислота, наверное, тоже вы слышали, да, это тканевой фермент гиалурнидаза, она нужна организму для обратимого изменения проницаемости межклеточного вещества, в основе которого она находится. И лекарственная форма гиалуронидаза это лидаза. Вот. Для размягчения рубцов в воде, для появления подвижности в суставах, рассасывания гематом и так далее. Мы можем пользоваться авиаргоном номер один, в частности, в этой ситуации. Допустим, еще, как пример вам, Коллагеназа применяется для ускорения отторжения непротезиционных тканей. Здесь мы можем также применять виаргон 1 при трофических язвах, чтобы вот эти некротические ткани скорее уходили, потому что обмен коллагена он также восстанавливается нашим виаргоном номер 1. Можно номер 26 применять виаргоны. Ну и так далее, еще здесь несколько примеров, я их опускаю есть еще несколько тут у меня примеров допустим препарата уже я хочу сравнение вам сказать допустим препарат алопуринол наверное у вас на слуху тоже кто страдает агой. он является ингибитором фермента который участвует в обмене пуриновых веществ и этот, это вещество, этот препарат способствует вот как бы подавлению этого фермента при подагре. А у нас есть лиаргон, допустим, в этой ситуации первый, и 26-й мы можем запустить, и 20-й который восстанавливает обмен мочевой кислоты. Или, допустим, еще как вариант, есть ингибитор... Как мочегонное средство, ингибитор карбангидразы при лечении глаукомы, отеков, эпилепсии. У нас есть Виаргон 6, который восстанавливает функцию почек. И тогда может мочегонное средство такого сорта не понадобиться. Либо сначала параллельно, а потом мы переходим на наши Виаргоны, которые безопасны. Я уже говорила и не раз, что все, что вам доктора назначают, в самом начале никогда мы не отменяем. Мы идем параллельно с флоревитами и далее-далее постепенно мы приходим к тому, что лекарственная терапия хотя бы становится реже, либо убавляется в дозировках. Но ну, это при разных ситуациях, состояниях, как бы корректируем эту ситуацию. Значит, еще раз, значит, ферменты а, большие помощники в обмене веществ, и поэтому а, и флуоревиты будут запускать ферментативные процессы, и флородар. И то и другое применяем а, с большими а, ожиданиями, что восстановительные процессы проходят. По желудку мы в частности, вот если все-таки к этой схеме вернуться, и по родовой полости, флорадар само собой, мы используем виаргон номер один. По поджелудочной железе виаргон номер восемь. По кишечнику виаргон пятнадцатый. Ну что, еще про желудочно-гишечный тракт, вот основные я вам перечислила. И на фоне флорадара восстановление ферментативной базы нашей идет, нашей идет. На этом давайте мы завершим по ферментам разговор. И перейдем к вашим вопросам, потому что сегодня вебинар основной ⁇ это заявлен как вопросы-ответы. и mm -hmm. Так. Сейчас я нахожу просто первую секундочку. Вот, по-моему, он первый. Женщина 57 лет, коленные суставы на ногах, синовит, диагноз ревматоидного бактериального происхождения. Значит, ревматоидный артрит с деформацией и с болями в пальцах рук. Значит, вы можете. Начать, я прям даже слайд снова возвращаю, чтобы вам ориентироваться, программу очистки вы имеете в виду всю, и можете начать, конечно, с 1, 21, 26, виаргона хряща у нас нет, он готовится, поэтому виаргон первый это главный 21 26 вы можете делать аппликации на те суставы которые наиболее болезненные вы готовите раствор допустим 5 капель 5 на 50 миллилитров либо 10 на 100, соответственно, да, смачиваете, ну, 100 миллилитров не имеет смысла готовить, если, допустим, один или два сустава, разово готовьте, и все, не надо оставлять эту разведенную жидкость вам, хотя можно на день приготовить и использовать, вот, то есть, можете делать аппликации минут по 30 на каждый сустав, но основное здесь, конечно, принимать внутрь, все равно можно еще добавить вторую, 22-й нервный ткани из мукамуры для восстановления иннервации потому что а, к суставу также подходят еще и сосуды кроме нервов еще виаргон 17 желательно вот из а, противовоспалительных если прям обострение идет то 28 -й. я думаю вот для начала столько достаточно будет если вы вообще еще ничего не принимали так это тот же самый вопрос, простите. Можно ли кормящим мамам принимать флоревиты от паразитов и вирусов? А есть нужда в этом? Если у вас простудное заболевание вирусная, то, конечно, капаем в нос первый, третий, можно 28 или 24-й. Вот. А антипаразитарную программу, вот я вообще никакой нужды не вижу, начинается в период лактации. А, а смысл какой? Чтобы поднять у себя те токсины, которые на сегодняшний день организм справляется и все как-то потихонечку там а, осуществляется внутри вашего организма. Если вы начнете... Да еще с антипаразитарной программой, не проведя программу очистки, я не вижу никакой необходимости. Подождите, закончится кормление, и потом вы будете проводить антипаразитарную после программы очистки. Зачем в этот период? не очень понимаю даже ваш вопрос. Если есть нужда и есть какие-то конкретные симптомы, это совсем другая, другой подход уже будет. Почему-то сегодня вопросы по два раза пишутся. Интересно. Так, следующий вопрос. Камень в желчном пузыре, как помочь вашей продукции? Программа очистки сначала запускается и далее вы примерно через месяц добавляете виаргон номер 7 по одной капли в сутки, постепенно добавляя, потом дня через 3-5 вы добавляете по капли 3 раза и переходите постепенно по 3 капли 3 раза в день. Но обязательно 8, обязательно 5, обязательно 15. Сейчас я покажу вам слайд. Вот, то есть вот в комплексе важно не только биохимию желчи менять, но видите здесь и поджелудочная, и кишечник, и печень, и желчь. Значит, 5, еще раз говорю, 7, 8 и 15. Важно очень. Даже в начале до седьмого вы вот это все проводите, это все в программе очистки есть. И потом добавляете седьмой, примерно через месяц. Дальше уже длительный будет прием с 5, 1, 5 и 7. И вот, может быть, со второго, с третьего месяца вы добавляете 24 или 25 или 23 из антипаразитарной программы. Я бы по одному добавляла, чтобы меньше спрово... возможности было спровоцировать обострение. Это очень важно, чтобы пройти без обострений. Парадонтоз, 63 года. Значит, первым биоргоном можно полоскать и можно делать аппликации. Аппликация, допустим, 3 капли на миллилитров 30 вы воды, смачиваете тампон или там диск-ватный и прикладываете минут на 20-30 там где у вас кровоточит или что-то Внутрь вы можете принимать первый 34 допустим 24 хотя бы 5 виаргон потому что важен. Программа очистки актуальна. Пародонтоз особо сейчас уже не ставится диагноз, пародонтит – это воспаление десен, потому они могут кровоточить и шататься зуб, зубы. Это, как правило, проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому программа очистки очень актуальна в вашей ситуации. Ну, можете заниматься местно, результат будет гораздо меньше. То, что я вначале сказала. Следующий вопрос. 77 лет, стенокардия, мерцательная аритмия, низкая фракция изгнания, не хватает кислорода, задыхается. Какие виаргоны принимать женщина? Вы можете идти таким узконаправленным вариантом. 21 -й акваформула 10-17 акваформула и хотя бы 30-й виаргон надпочечников но программа очистки я вам еще раз говорю она всегда актуальна и виаргон 5 и виаргон 6 важен и виаргон 15 важен в этой ситуации организм не живет отдельно сердце без взаимодействия с другими онами поэтому вы можете начать с 1.21.10.17 в самом начале, а можете начать с программы очистки и также запустить 10-17 для поддержки сердца и сосудов. Но важно еще здесь и 9, потому что недостаточность может быть не только сердечная, но и легочно-сердечная. Начинайте с малого. 1.21 запустите сначала недели на 2. Колье серотониновое минут по 15 раза два 2 в день. И флорадар, допустим. Дальше через пару недель вы добавите к этому уже имеющемуся 5-6, допустим. Еще через недельку добавите 15-9. И постепенно вот так еще потом добавите через недельку 10-17. Можете местами поменять, это я схематично говорю. Что вперед и что потом. Потому что вы в этом вопросе не пишете же, как функционируют другие органы и ткани. Я уже предвещаю как бы, это вашу, вашу информацию, говорю чуть-чуть шире. Следующий вопрос. Мужчина 72 года, псориаз, ранее болел, излечился, через большой период болезнь возобновилась во-первых нужно вспомнить что тогда ему помогло и применить те вещества которые он тогда применял это очень важно вот. может быть вспомните э, те эпизоды жизни которые его вывели из этого болезни потому что псориаз это всегда стрессовое состояние организма всегда вот. и э, нач… То есть, проанализировать нужно это очень важный момент. Дальше из Виаргонов это, конечно, первый двадцать. Вот вся схема тоже самая. Первый, двадцать первый важен. Пятый, восьмой. Ну, можете чуть позже, шестой, пятнадцатый. Третий актуален, либо четвертый. Лучше четвертый, я думаю, в вашей ситуации. По крайней мере, начать лучше с четвертого. Бывают вопросы, вот недавно на письма я отвечала, вопрос был такого плана, вы советуете много виаргонов, а с чего начать? Я иногда оговариваю, что вы можете разделить, но с другой стороны лучше комплексно, может быть как-то, ну, хотя бы там виаргонов 5-6. Лучше комплексно. То есть вы сразу нескольким тканям и органам помогаете. И опять же тогда это позволяет, особенно с программой очистки ночи, вам пройти более мягко, без обострений. Если вы слышите на этой программе, допустим, 5-6 виаргонов, вы слышите, допустим, дополнили почки или печень и какой-то дискомфорт, делайте перерыв, остановку на 1-2-3 дня. Потом дальше продолжаете. То, то есть организм не успевает за восстановлением, ресурсов не хватает и так далее. Вы добавляете чуть-чуть темп, скорость применения этой остановкой, а потом дальше снова продолжаете. Но здесь, я говорю, догматично невозможно сказать на всю аудиторию, вот сколько сегодня человек присутствует, одинаково для всех. Понимаете, невозможно сказать одинаково для всех. И как бы вы вот, не старались, вот этот общий рассказ всем применить, это невозможно. Все равно будут какие-то небольшие нюансы. Это нормально. Это не плохо, не хорошо, это нормально. Так, дальше идем. Сухость в носу. Вы можете виаргон первый закапывать в нос и принимать внутрь первый, двадцать первый. И желательно и флорадар в том числе. Можно в нос покапать и виафтан первый. Либо виаргон, либо Я бы виаргон взяла для внутреннего применения и в нос покапать. Вот. Кроме этого, конечно же, смазывайте каким-то масляным раствором. Потому что и здесь еще желательно, наверное, вы знаете, достаточное количество воды плюс увлажнитель воздуха. Женщина, следующий вопрос, 60 лет, 80 килограммов, диабет второго типа, сердечно-сосудистая патология. После очередного приема у кардиолога назначили, назначили лекарственные препараты. Неделю назад боль в области печени, желчного. Повысилась температура, отвезли в больницу. Гепатит С поставили, рекомендовали лечение в миллионах рублей. Да ладно. Можно ли прямо сейчас принимать фуриевиты 1-21, 5-й по 1-2 капли? А что по 1-2 капли? -то? Можно ли по 3 капли, раз 5 в день капать можно? Раз 5 в день. 1-21 обязательно. 5-й с 19-й. Обязательно третий. Вот, можете чуть позже, 6-15, можете сразу. Еще раз, 1-21, первый, 3 первый, третий, 5 девятнадцатый. Шестой, пятнадцатый, либо когда выпишется из э, э, больницы, добавите, чтобы там не было флакона идти, некуда выставлять. А это все можно там. Пятый с девятнадцатый. Так, следующий вопрос. Подождите, это этот же вопрос. Это человек уже с диабетом, еще, значит, желательно еще восьмой. Ну, вот пока в больнице 1, 21, 5, 19 запустите, а потом вы добавите обязательно и 8, и 10, и 17 в акваформуле. Нет, ну, инсилин-то может быть назначен, только не по гепатиту, а по диабету, потому что идет... Идет же, наверное, скаканули сахара, раз гепатит С, острое состояние. <coughs> Восьмерочка, конечно, важна. Восьмерочку можно тоже капать, по, капать, там, допустим, по две, но часто. Вот раз, наверное, скакнул сахар, раз инсулин добавили. Следующий вопрос. Герпес на губе. Виаргон первый прикладывала. Боли не было от герпеса, проходит безболезненно. Наверное, вы как результат нам написали, и мы очень радуемся за вас. Очень радуемся. Значит, первый местно и желательно внутрь. Первый, 21 первый, 3 двадцать 28 Можно еще добавить 19 Так, следующий вопрос. Онкология уретры и лимфоузлов у женщины. После приема нашей программы начались выделения и колет все тело. Программы-то какой не написали. Программа очистки, вот, которая сейчас если здесь, то нужно добавить к пятому, девятнадцатой все равно. Дальше что тут выделения начались. Значит, можно сделать большую остановку, оставив первый и шестой, допустим, на 2-3 дня, и 28-й противовоспалительный. Можно даже местно какие-то примочки делать с 28-м, либо с первым, либо поочередно. Вот. А всю программу пока немножечко приостановите на 2-3 дня, и потом все снова возобновляете саму программу то не перечислили поэтому я не ориентирую не могу сориентироваться что вы принимали Ой, мне признаются в любви это так приятно как можно позвонить почту я вам напишу спасибо вам огромное в алма сказали что у меня лечебный голос вчера звонила женщина говорит голос лечебный так это приятно конечно и если бы я могла всех вас обаять, столько людей, желающих. Но на почту это вот я открыта, пишите, пожалуйста. Почту я напишу обязательно. Дистрофия сетчатки, что принимать. Значит, здесь макулодистрофия это серьезные вещи, причем они возникают раньше, чем ставится диагноз. И процесс формирования дистрофии очень долгий обычно. Вот. Поэтому по глазному дну важна информация для вас. У офтальмологов спросите, что с сосудами. Потому что третьи и четвертые виафтаны они идут, третьим мы снимаем спазм, вот, а четвертые при расширении сосудов. Но вы можете начать пятый и девятый виафтаны, я имею в виду. Десятый внос на ночь однократно капаете в каждую ноздрю капли на 2. А Виафтаны капаете раза четыре в, в день по одной капли в каждый глаз. Значит, начните пятый и девятый, а с третьим и четвертым нужно разобраться по состоянию сосудов в глазном дне. Либо третий можете начать, а с четвертой повремените. Возможно, и четвертый понадобится. Но важно при дистрофии сетчатки еще и виаргоны. Как минимум 1, 21, 10, 17 и 5. Вот в этой же методичке, опять же, здесь только 10, 17 написан, но очень важно, 1, 21, он же общий, и он будет сразу как бы детоксикацию проводить всего организма. Пятый ⁇ это взаимодействие глаз и состоянием печени, поэтому пятый тоже желательно. И следующий вопрос для восстановления зубов, какие виаргоны подойдут. Первый 26 можете применять смело. Первый с 21 тоже хорошо. И флородар замечательно будет идти. Вот. Можете полоскание первым делать, тоже очень полезно. Возможно, как мы говорили, при парадонтите аппликации делать надесно. Проблемы со щитовидной железой. Следующий Вопрос. Жаль, что вы не написали, что именно была женщина с кистами. У меня щитовидная... женщина была в консультации здесь, в офисе кисты в щитовидной железе. Она пропила в течение трех месяцев на фоне программы очистки 29, 12 и 13. Кисты исчезли, возраст 63 года. Я очень была за нее рада, и она, конечно, была несказанно рада, потому что процесс просто замечательно прошел. То есть даже если кисты в яичниках, та же самая программа. Если в молочных железах, 11 еще добавляем. То есть вот эндокринная, ну, хорошо, конечно, и восьмерка. Вот. Но непосредственно по щитовидной, 29, 12, 13, Первый, 21, 5, 3. Если не захотите, 6-15. Может быть, вы их опустите, если там, допустим, идеальный порядок с почками и с кишечником. Если же там есть какие-то вопросы, то лучше вот тогда все запускайте. Месяца на три потом делаете контроль. Ну, проблемы какие не написали, поэтому я вот вам говорю как вариант. Это очень хорошая схема. Дальше, следующий вопрос. Простата, сказали рак. Пьем очистку. 18, заказали 14. -й. 18, -й, может, не знаю, может быть, 18 пропьете уже раз начали и хорошо его не надо будет продолжать. 18, он больше идет в репродуктивной ситуации. Вот. А 14 очень важно. Но жалко что вы не перечислили что вы взяли то программа очистки вы пьете 1 21 5 надо будет с девятнадцатым соединять 6 обязательно 15 важно 3 так 14 вы взяли и примерно через 2-3 недели добавляете к 14 25 Ну пока, я думаю, достаточно. Можете также написать мне на почту. Я вам просто письмо одно переброшу, чтобы вам ориентироваться, знаете так, с ободрением. Следующий вопрос: токсическое поражение печени, сахарный диабет второго типа. Мы сегодня разбирали, гепатит С, это же есть токсическое поражение печени, сахарный диабет там тоже присутствовал, да еще с инсулином. То же самое, невнимательно, наверное, слушали, это Ваш как раз случай. Значит, программа очистки вся, к пятому добавляем девятнадцатый, обязательно восьмой, ну вот, и это вся программа, сертониновое колье. Начинайте серотониновое колье с 10-15 минут 2-3 раза в день потому что вначале при, при вопросах перестройки серотонинового обмена могут быть неприятные ощущения, ничего страшного. Просто снимайте колье в этот момент. Постепенно все нормализовывается, антистрессорно действует оно прекрасно, это колье, сон глубокий, депрессии уходят, и помощь идет в нервной системе. При сахарном диабете это также важно. Вы позже добавите второй из 22 и позже добавить 10-17, учитывая сахарный диабет. Да? Но вначале на себя функцию восстановления по нервной системе возьмет как раз вот это корре. Следующий вопрос. По схеме, это опять же я вас адресую вот сюда. Рекомендации по применению, они есть на сайте оклом.ru. Схемы, акваформулы и схемы, мы их будем разбирать на вебинаре вскоре. Страница 6. Видно, да? Рекомендация по применению, страница 6. И здесь вот прям написано, схемы. То есть, ну, я просто с экономией времени вам это не говорю. А на самом деле, ну, в принципе, пункт 3, 5, 6, 15, 8, 9 вы можете принимать по 3-5 капель три раза в день. По три капли, если можете раза 4-5 в день принимать, смотря какая ситуация. Если острая, то лучше чаще. Если вы принимаете в таком ровном компенсированном состоянии, то можно три раза в день принимать. Можете а, первую, допустим, неделю-две начать, три капли три раза в день. Это, знаете, субъективно действует. Вроде меньше, меньше какой то там побочная выскочит. На самом деле не так. Три капли или пять вы начнете, вы не спровоцируете каплями обострения. Просто ну, ответная реакция организма такая может быть, поэтому чуть-чуть можете поплавнее пройти. Можете. Так, разобрались со схемами. Следующий вопрос. Снова признание. Я сегодня вас... Это другой, наверное, человек. Спасибо вам огромное. Так, следующий вопрос. Спасибо огромное. Вопрос ощущения песка в глазах. По этому вопросу очень хорошо идет Виафтан первый. Закапывайте в глаза по капли раз, может быть, пять тоже в день, раза четыре в день. То есть почаще, когда пройдет это ощущение, слезному каналу, может быть, поможете. Может, там какой-то вопрос, да? Вот Первый у нас еще идет при травмах роговицы, при, после операции, вот, при песке в глазах, при компьютерных вот этих всех нагрузках. Вот, пробуйте виафтан номер один. Если молодой возраст, то в принципе этого достаточно. Если возрастной человек, то есть Светлана задает а, вопрос, тогда может быть что-то дополнительно еще понадобится. Ну, если что, в следующий вебинар уточните. Так, Татьяна спрашивает, внучки два с половиной года, частое простудное заболевание, как помочь препаратами, флоревитами? Какие укрепляют иммунитет, какие способствуют лечению. Значит, то, что флоривиты не лекарства, вы уже все уяснили, я надеюсь, да? Значит, при простудных заболеваниях вы комплексно все равно подойдите первый, третий, как минимум. У детишек часто бывают простейшие типа лямблии, бывают глистные инвазии. Но, допустим, мы ситуацию берем, что в вашей ситуации все отлично, допустим, да? Тогда первый и третий, возможно, этого будет достаточно. И 28-й, как я говорю, при простудных, из олигохитозана тоже хорош. Вот три препарата. Если вы начнете с этого, допустим, ну, пару недель, может быть, месяц вы покапаете, можно в нос. Если даст в таком маленьком возрасте, если нет, то а, с водичкой. Просто с водичкой. Интервал 5 минут. По капле раза три в день хватит вполне. Первый ряд, третий, двадцать восьмой. Вот, допустим, недели три по капле, может быть, 2. Детям быстро все восстановление проходит. Потом подумайте сами, поразмышляйте, посмотрите. Поскольку внучка, надо с родителями решение принимать, дадут добро или нет на применение флуоревитов. Нужно договариваться обязательно. Да? Вот. И Возможно, вы добавите 23 лисички или 24-й из полыни. Я люблю лисички, но можно и полынь. Детям часто из полыни реком... добавляем. Вот. То можете потом, допустим, 1-й с 23-м или 1-й с 24-м еще не... ...покапать. Все будет замечательно. Потом простудные начнут быть в более коротком варианте, если в самом начале начинаете капать наши виаргоны. Либо реже будут интервалы. То есть, может быть, не сразу это все уйдет. Вот. А в чем-то там же еще причина есть. Это же не только в иммунитете. Что-то поддерживает. Так, Следующий вопрос. Заложенность носа. Одна ноздря не дышит, течет вода, а потом наоборот. Значит, желательно, конечно, проконсультировать, конечно же, вы понимаете, форевиты не помогут. То есть исправить искривление, форевиты не помогут. То есть вы тогда просто уже будете знать. Но потом второй вопрос, может быть аллергический компонент какой-то присутствует, отследите тоже на пыль или на какое-то цветение трав. Значит, если есть аллергический компонент, то виаргоны первый, четвертый, также 28, как и при простуде, можете применять, либо 24-й прям в нос закапывать вот с каким-то там ну, интервалом может быть вот две недели капаете потом неделю перерыв потом снова две недели капаете неделю перерыв то есть какими-то такими схемами пройдите если же вы приведете плюс к этому программу очистки которая на вашем слайде вообще будет идеальный вариант постепенно справитесь постепенно точно справитесь. Но здесь возможно гайморитами болели там или синуситами раньше тогда процесс очистки будет идти Подольше. Так, еще вопрос. Киста на позвоночнике, поясничном отделе. Значит, виаргон 1, 21, 2, 22, 26. Я бы еще добавила как минимум 5. 5. Но это длительный процесс. Киста, наверное, не на косточке а на... Наверное, все-таки не на косточке, а на что, на нервные, на спину мозги, да? Может быть, это грыжа, а не киста. То есть, не совсем я как бы сразу ориентируюсь. Но тем не менее, программа вот такая: делаете это под контролем. То есть. Какое-то исследование вы проводите, контрольное, там, раз в полгода хотя бы, как минимум, наблюдаете. И можете местно делать примочки в, в зону кисты. Это либо первый с 21, либо 26. Ну, вот, если это костное какое-то образование, так 26, тогда примочки не актуальны, а первый 21. Так, еще вопрос. Не вижу. Молодцы. А кто-то, кто знает, так я вот не вижу, что тут зелененькая. Вопросы закончились, я пишу вам свою почту. Секундочку одну. Так, пожалуйста, получили почту? Почему-то я не вижу. Еще раз наберу, не трудно. Почему-то я раньше видела то, что я писала, но сегодня не вижу. Значит, вариант тогда такой, что вы можете увидеть, узнать почту в офисах, где а, вы делаете покупки. Там в основном уже все складодержатели знают мою почту. А. Видимо, вот они сообщения. Все. А, есть еще, да, вопросы? Надо же как-то сегодня интересно. А, если капать в глаза шестой третий, вреда не будет молодым людям при песке в глазах? Да нет, конечно, не будет, только хорошо будет. Пожалуйста, если вы уже начали, нет, не будет. Первый также можно, о чем мы сегодня говорили. Я пока не могу ответить на вопрос, когда появятся комплексы фуэривитов. Как только у меня будет такая информация, я вам сразу скажу. Так, мама, еще вопрос. Мама не может поднять руку, боль в суставе плеча и отдает в локоть. Боль в дельтовидной мышце. Врач сказал, что это остеопороз. А, делали сцинтиграфию по остеопорозу то Значит, первый 21 первый можете применить, 26 и мест на примочке, о которых мы уже сегодня не раз говорили, да, помните? Вот, все прошло, оказывается, нужно было нажать стрелку, чтобы дальше пройти. Все отлично. Спасибо вам большое. Почту вы получили. Я просто не могла пройти. Сегодня интересно по-другому немножко. Значит, спасибо вам огромное, что вы присутствовали на вебинары. Спасибо вам большое за ваши благодарности, за ваше признание, то, что вам помогает это. Так слава богу. Но вы, пожалуйста, пишите ответы вот в почте. Иногда уделите время ну как бы самой компании, потому что я, если я, то я смогу другим людям сказать ваши позитивные результаты. Я просматриваю ваши результаты в чате, ну и на, на мою почту. То есть когда вы задаете вопросы, задаете, задаете, мы с вами общаемся, выстраиваем как-то программы. Ну и, допустим, спустя месяца два-три вам уже стало легче, и вы уже забыли совсем про то, что желательно Татьяне Ивановне написать хоть маленькую строчечку. То стало лучше. Вот то-то, то-то ушло. Вот это я проверила или проверила на УЗИ исчезла. Но знаете, как это будет не просто для радости собственной, да, а для того, чтобы другим людям можно было сказать и ободрить в трудную минуту. Пожалуйста, пишите ваши ответы. Я буду очень вам благодарна. Всего вам доброго. До свидания, мои дорогие. До новых встреч, хороших выходных и хорошего настроения. Всего доброго. До свидания.